Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня на обзоре экономическая игра бумажки Остров. Игра с выводом реальных денег. При регистрации получаем в подарок 50 рублей. Можно в нее играть, зарабатывая без вложений. Преимущество данного проекта. Как уже сказал, бонус за регистрацию, партнерская программа за первый уровень, Пополнение рефералами дают 8% за пополнение второго уровня рефералов 2% на счет для выплаты. Выплаты производятся мгновенно, без ограничений, здесь нет баллов, препятствующих выводу. Окупаемость персонажей до 85% в месяц. Также множество различных бонусов. Игровая зона, есть серфинг, также есть конкурсы рефералов и инвесторов. Вот. Ну и, как было сказано, без баллов и кэшпоинтов. Давайте перейдем в кабинет и посмотрим, что от нас требует. Я не стал покупать персонаж за 50 рублей, а вложил деньги и купил, купил вот такого персонажа. Вот у меня одна штука, это Калипсо. Он приносит доход, доход в виде опыта. Опыт, вот у него 14 тысяч опытов каждый час он приносит. Что от нас требуется? Нужно заходить на склад опыта, вот сюда, собирать опыт, обменять и продать. Вот мы обменяли, продали, закрыли успешно. Все. Теперь обратите внимание, 50% идет на счет для покупок, 50% идет на счет для вывода. Вот эти средства, это серебро, так сказать, обмененное за опыт. Было там 520 тысяч опыта мы его обменяли на серебро и серебро в свою очередь будем выменивать на живые деньги то есть это будет 52 рубля для вывода потому что 100 опыта это одно серебро а 100 серебра это 1 рубль давайте поподробнее посмотрим какие здесь есть персонажи 5000 серебра это самый недорогой 50 рублей вот его можно купить при начале он приносит 36 процентов дохода в месяц это вполне неплохо мой персонаж приносит 63 процента в месяц довольно выгодно можно было больше вложить но надо учитывать риски потому что проекты все такие рисковые э, рассчитывайте свои риски сами и самый дорогой персонаж 8999 рублей он приносит 85 процентов дохода или же 740 монет в месяц средства поступившие на счет для покупок позволяют купить нам еще одного персонажа заходим купить персонажа и покупаем зайц код купить все теперь у меня два персонажа средства списали все мы его купили также проект дает бонусы неплохие есть зона бонусов заходим вот ежедневный бонус я уже получал сегодня завтра еще дадут есть ежечасный можно каждый час заходить кликать по баннеру и получаем бонус вот, в размере 16 серебра поступили на покупки на счет для покупок также есть бонус с риском нажимаем на баннер и смотрим 9 серебра получили, но можно уйти в минус, потому что здесь идет бонус от минус до 30 серебра. Также есть бонус для рифоводов. Этот бонус доступен для активных рифоводов, которые заработали на рефералах первого уровня более 10 тысяч серебра. Бонус выдается серебром на счет для вывода. Также есть функция автореферал. Можно оплатить 300 рублей. И все люди, которые будут приходить на проект не по реферальным ссылкам, а сами будут находить этот проект и регистрироваться, эти люди будут прикрепляться к вам, как рефералы. Но вас также могут перебить, заплатив 300 рублей. Также можно получить бесплатно серебро. Это выполняя задание, сделать репост, сделать видеообзор, оставить отзыв на форуме, также зарегистрироваться на сайте, набрать рефералов. Вот за каждый дают серебро. Можно выполнять задание перейдем в раздел серфинг и посмотрим обратите внимание серфинг за 7 серебра 7 копеек в принципе неплохо за просмотр вот можете также и на серфинге зарабатывать получать бонусы бесплатные и, в общем без вложений можно даже раскручивать Пополниться можно различными системами также с кошелька пэйр давайте закажем на вывод вот эти 52 рубля буду заказывать на Payr кошелек у кого еще нет PR-кошелька, ссылочку оставлю в описании. Рекомендую. Рекомендую создать, потому что во многих проектах используется система PR. Выгодная довольно-таки система. Почти нет комиссии. Вот 1% здесь. А так можно выводить. Вон на Kiwi можно выводить. Tele2, Beeline, MTS, Megafon. Вводим пин-код. Успешно. Средства успешно выплачены. Проверяем на PR-кошельке. Вот, 51 рубль, 51 копейка, сняли комиссию в 1%. Так, смотрим, вот выплата пользователю с проекта бумажки. Также есть игровая зона, лотерея и камень, ножницы, бумага, можно поиграть. Проект работает давно, зарегистрировано уже больше 57 тысяч человек, резерв проекта 3 миллиона 700 тысяч и выплачено 400 тысяч уже. Ссылочку на игру оставлю в описании. Друзья, кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал обязательно. Нажимайте на колокольчик, чтобы о каждом видео приходило оповещение, чтобы вы не пропускали интересные проекты, которые мы будем освещать в дальнейшем. Ну и не забывайте про риски. Всем пока!